идея лидеров наших политических партий, чтобы на самом деле возродить в нашем городе первомайской демонстрации. Ну, я поддержал эту идею, считаю, что это правильно, здорово, потому что это праздник мира, труда, это праздник добрых отношений, и именно майские праздники, наверное, это начало э, самого главного нашего праздника 9 мая, я